Я первый раз в жизни спала на сеновале. Мне ужасно сначала не понравилось, а потом очень понравилось. И мне кажется, что это благодаря вот этому прекрасному мосту. Я все детство спал на сеновале, и всю молодость я искал сеновала. Это сеновала – это мечта. Мечта, ночлег мечты. Мне очень понравилось. Сено очень качественное, душистое, свежее. Одобряю. Вкусное, полезное.